У нас есть фундаментальные науки. Вот слушайте слова, фундаментальные науки, то есть лежащие в основе фундамента жизни. Это математика, физика. То есть чисто человек с его потребностями, с его желанием быть счастливым, не относится к фундаменту научному. Как-то здесь даже та же психология, хоть она и не отвечает полностью, этим вопросом, но хотя бы частично касается создания счастливой семьи. Даже не она не относится к фундаментальным наукам. О чем говорить? Пора изменить эту, это порочное мировоззрение. Фундаментальными должны быть науки о человеке и о семье тоже. Вот фундамент жизни-то. Поэтому я и назвал «Учение семье» тот свод знаний, который уже сейчас реализуется, пока в частном порядке, пока это не, нет государственной программы. Но уже по многим городам России многие семьи начинает выстраивать свои отношения в соответствии с этими знаниями. Знаниями учения о семье. И получает удивительные результаты. Удивительные результаты. В моем пространстве много молодых семей, которые построили свои отношения и дальше развивают свои семейные отношения именно по этим знаниям. Именно на этих знаниях. Удивительно происходит вещь. В моем пространстве есть много семей, которые до этого имели брак. Ну, в смысле, некачественный продукт. А теперь вектор их отношений, вектор Качество семьи резко пошел вверх и происходят удивительные тоже в их жизни события. Причем от возраста это не зависит. Это может произойти в любом возрасте. Так что знания работают. Они на самом деле очень простые. И мы с вами сегодня... Коснемся многих граней этих знаний, и вы сами увидите, насколько все просто. Я предлагаю вам сегодня здесь, как я уже сказал вначале, чтобы уйти отсюда в новом состоянии, в новом качестве и начать новую жизнь. Предлагаю вам сегодня взять, пожалуй, самый важный инструмент в свои руки для того, чтобы уже с сегодняшнего дня менять свою жизнь. Как вы думаете, что это за инструмент? Затрудняетесь? Инструмент очень простой. Честность. Очень мало честности сейчас. В обществе вообще и в семьях в частности. Потому что семья — это ячейка общества. Никто этот постулат не отменял. Это действительно основа общества. И все то, что происходит в обществе, имеет корни именно в этой ячейке, в семье в этой семье. Поэтому, если честность есть в обществе, значит она в полной мере присутствует в семьях. Если нет честности, то это и в обществе проявляется. То есть все идет оттуда. Известно, что человек получает 85% своей информации, всей необходимой информации для жизни в первые пять лет. В первые пять лет. Остальное, остальные 15% в течение всей жизни. Хотя мы думали, что и представляли, по крайней мере я так думал раньше, что человек основное как раз получает после семи лет, когда он включается в обучение, там, во взаимодействие, активное взаимодействие с обществом. Ничего подобного. Ничего подобного. Первые пять лет. Вот основа закладывается. А где он это получает? Первые пять лет – это семья. В первую очередь семья. Поэтому, чтобы родители не говорили, Моего ребенка испортила школа, испортила улица. Будьте честны, вы заложили уже программы, соответствующие программы разрушения личности в детском возрасте. А может даже еще во время беременности. А чаще всего и то, и другое, еще и третье всей своей предыдущей жизни до рождения ребенка. Вот где корни. Да, общество влияет, да, школа влияет, но если ребенок вырос и впитал в себя гармонию мира, общечеловеческие ценности, то его уже не испортить, по крайней мере, сильно. И всегда он восстановится. Только подскажи. Поэтому дети ⁇ это та лакмасовая бумажка, которая показывает, что же вы заложили, что же вы имели в своем пространстве на момент рождения. Вот в эти первые пять лет. Это зеркало. И здесь, как в той басне, пенять на него бесполезно. Надо смотреть на себя. Поэтому решать какие-то вопросы, социальные вопросы общества, проблемы общества, как преступность, наркомания, алкоголизм, агрессию подростков и так далее, бесполезно любыми силовыми, юридическими, воспитательными, прочими мерами. Бесполезно, если не будет обращено должного внимания на семью. И сколько бы общество не вкладывало сил в создание детских комнат милиции, детских домов, там, прочее прочее, прочее, всего, всей этой атрибутики государства, это только маленькая толика помощи. На самом деле она не устраняет причины. И это бой с ветряными мельницами. По-другому ты назовешь. Тратятся огромные средства. Лучше бы их вкладывали в грамотность, в повышение грамотности, в ликвидации безграмотности, лучше даже так сказать. Взрослых, юношей детей в семейных вопросах. Начиная со школы. Начиная со школы. Уже пора серьезно давать знания, глубокие знания, основ семейных отношений. Было все время в школах введено, введен такой предмет. Этика и психология, по-моему, семейных отношений. что такое. Так называлось. Недолго продержался этот предмет. Убрали его. К великой радости преподавателей. Почему так? Ну, потому что это же преподавать-то некому. Вы правильно говорите. Представляете, учитель выходит и начинает рассказывать о счастливой семейной жизни. Вы можете найти такого учителя в школе, у которого счастливая семья, который знает, как построить счастливые отношения. А дети тоже хорошо чувствуют фальш. И учителям неудобно давать эти знания, потому что чисто теории не обойдешься, а практики-то и у самой нет. Что она может рассказать, когда у нее 90% времени свободного уходит, я имею в виду, не, без сна, если на школу. Муж пьет или вообще нет. От такой жизни. Учителя это же одна из самых проблемных категорий. Поэтому и убрали этот предмет. И все. Нет ребенка, нет проблем. Не да. Что же делать? Поэтому нам приходится сейчас, в принципе, пахать целину. А еще если учесть, что в нашей стране вообще семья воспринималась довольно-таки своеобразно. Она же считалась действительно ячейкой общества, при том ячейкой чисто в таком техническом исполнении для производства детей здоровых, послушных, идеологически подкованных, полезных для общества, и вопрос о счастье говорился так поднимался слегка и так по поверхности глубоко не задумывались потому что на первых позициях первой ценностью была несчастливая семья в обществе а само общество его планы построение коммунизма ну и прочее естественно что Такая база ничего хорошего не дала обществу. Несколько поколений людей жили в сложнейших мировоззренческих, идеологических искажениях. Что мы имеем в результате? Мы имеем сегодня состояние нашего общества в очень сложном положении. Наша страна, это удивительная страна. Есть такие цифры, которые просто не укладываются в голове. В нашей стране ресурсов, всех природных ресурсов, на душу населения приходится в 60 раз больше, чем в любой другой стране. В 60 раз больше. А живем мы, Удивительно, куда все девается. И это все начинается в семье. Нечего ругать политиков, нечего ругать олигархов. Они все вышли из семьи. Они все научились жить по тем правилам и законам, по которым жило общество. И вот чтобы вот этот вот айсберг проблем, который накопился в нашем обществе решить, нужно действительно предпринять очень много усилий. И я благодарю вас за то, что вы решили пойти этим путем. Путем получения знаний. Самый важный в получении знаний, построения счастливой семьи. Вот один из постулатов, с которого следует вообще начинать движение. Эти знания зиждятся на определенном фундаменте. И вот фундамент, первое, что нужно заложить, это понимание того, что главное в жизни это отношения. Отношения между людьми. Это самое главное.